I think the girls with their nails всем привет ребят ну что у нас сегодня Пава за 3 опять наконец таки я добрался до телефона и сегодня буду пробовать О, спасибо пробовать добивать подарим 23 уровень туда я вчера добрался дальше уже не играл кто кстати играет вступайте в клуб будет проще будете получать издавать растения соответственно получать крышечки за которые потом сможете на рынке обменивать на вот таких вот Недостающих и новых персонажей Вот допустим 120 у меня уже есть 200 Я коплю дальше Можно получить э -э -э Огненный игрок и стрел То есть, Варианты разные есть Очень прикольная тема э -э Так вот такой вот у меня Состав э -э -э Дракон, шишка, кабачок Блять вечно вылетает Как это называется Баттеркап Лимон и Кукуруза. И мы будем с вами сейчас проходить следующий лавел. Я вам покажу еще здание, которое я пооткрывал новые Вчера я вам показал, я забрал лабораторию. Вот у меня открылось еще одно офигенное здание. Его я вам тоже покажу. В общем, поехали. Поехали, пока поштурмуем. У меня осталось две жизни, к сожалению. Ну, реально тут сложно. У меня... 1100 противников силы, у меня 770. То есть, немножко сложновато, но в принципе, своей тактикой я без проблем прохожу первый этап, набираю там очки, солнышко и потом, соответственно, уже прохожу следующий этап. Тут, кстати, есть уже летающие зомби, тут все, что хочешь есть. чем дальше я вам скажу так тем намного интереснее игра реально затягивает она нестандартная и возможности прохождения есть дофигища просто успеем не успеем должны по идее успеть да успеем Блин, вот это вот самое-самое жесткое, это вот эти вот акулы, они уже здесь появились. Это просто писец какой-то. Они выскакивают. И на середине волны, я думаю, здесь тоже такое будет. Но я потом буду отдельно заснимать, думаю, вам волны прохождения. На середине волны просто жесть творится. Они залетают. И ты нифига сделать не можешь. Блин, еще мелкий тут идет. Делаем вот так, надо ставить кабачки, чем побольше желательно, тем получше, в общем здесь реально трэш творится, чем дальше, тем, тем до столько сложнее, вы даже себе не представляете. Но игрушка реально затягивает тем, что здесь надо качать дофига всего. И возможность играть без доната. А, участвуешь на арене и нормально получаешь в итоге плюх. Схавала, сучка. Э! Падла! Вот это падла! Капец! Просрали, короче, мы с вами скорее всего Катку. Провтыкал, но видите, немножко ставку не на то сделал и все. Падла с ведром. Блин, конечно, состав меня очень печалит. Но ничего не поделаешь, будем пробовать. Ну, реально здесь драконы тащат. Очень причем. Я не жалею, что я в них флил ресурсы. Вы увидите тоже видос с прокачкой. Может, вы его раньше увидите, чем этот. А может и нет. Так. Вот, начал. Начался трэш, ребята. Я потом вам покажу статы этих зомбаков. Вы офигеете, блин, по расходникам печально у нас все. В принципе, нормальные зомбаки сейчас идут. Я надеюсь, я правильно расставил. Самое главное сейчас не проспать. Баттеркапы. Или это все? Да, что-то эта волна вообще изи. Я надеюсь, что это все. Очень легко, кстати. По сравнению с первой, второй, третьей, 4 я думаю, да, изи просто. Ну, видите, не получил я из-за того, что я на одной волне слился, но а ресурсов дальше дают дофига. То есть, ресурсов у меня и монеты копятся, и все, для прокачки хватает. Но в разы сложнее проходить. Мы движемся, я сейчас хочу до 25-го дойти, на 25-м, вот. Новые итемы. Новое растение. <смех> В общем, 24 и на 25 пятом у нас будет с острым соусом а, локация, где его буду давать. Вот туда я стремлюсь, потому что когда я ее захвачу, а, я получу просто дофигища возможностей. Так, забираем плюшечки. Чик, чик, чик. О, новое, смотрите, сразу же. У меня практически все новые уже есть. Дерево тоже. Я еще, кстати, многих таких юнитов не изучил. Думаю, сделаю отдельный видосик. По применениям. Такс. Ежедневку еще не сделал. Вот так вот. А мы нафармим тут. Так, что у нас по ресурсам вообще делается? Вот куча, дофигища новых, видите, пооткрывалась. Вот это вот хочу найти. Чудо. Парелинг маршрум. Интересно будет посмотреть. И сейчас я хочу насобирать и забрать вот эти вот. Гидрангея. Короче, вы поняли. Так. Так, так, так, так, так. По шишкам, поэтому понятно. В общем, будем, будем с вами штурмовать следующий левел. Интересно, интересно. Интересно. Поехали. Ого, нифига себе. Кстати. Сейчас попробуем первый этап пройти. Тут можно смотреть юнитов. Тут реально офигенные темы есть. И возможности. Новые какие-то акулы сейчас будут жесткие. Да, пожирнее зомбаки уже стали. О, нифига себе, это что за фигня? Ага, хренушки я тебя придавлю кабачком падла нифига кабачок его не берет он что летающий офигеть просто ну понятно мы здесь про попытку не ну это жесткие жестко очень в общем ждите видосов всем удачи всем пока